Команда КВН «Дельфинчики» — школа номер 32. Добрый вечер! С вами команда КВН «Дельфинчики». Кстати, ребят, у нас в команде пополнение... Можете поздравить Сашу. Дай мне ударных! Ай-яй, ниндематур золутара, ай-яй. Артур, ты что делаешь? А что? Рамилю, а где вот такие странные видео снимать можно? А мне нельзя? В смысле? Внимание на экран. Ой-яй. Нинди Матур маскинде мандерлер Вестикс. Харахзе. Ай-яй. А это еще что такое? Мяч. Теперь он с нами играть будет. Что дурак, что ли? Какой еще мяч? Эх, мячик, мяч. Дурак, что ли? Че круглый все можно, что ли? Вон Саша стоит, не выпендривается. А ну иди отсюда. Начинаем. На концерте Ольги Бузовой выключили фонограмму. В каждом колледже есть такой студент. Так, ты, ты и ты. А я, я, можно я? Пожалуйста, пожалуйста, можно я, можно я, можно я? Ну ладно, и ты. Шс. Вы отчислены. <свят> Налево, шагом марш. Я солдат. Я не спал пять лет, и у меня под... <свят> Где-то в криминальном районе. Эй, пацан, слышь, сюда иди. Я? Да, да, ты. Сотка, деньги есть. Нитка иголка есть. Родители решили устроить сыну проверку. Итак, представьте, в темном переулке. Слышь, пацанчик, сюда иди. Мам-пап, вы что ли? Китя-пап, мама, сиди есть. Возьмите. Чё, курс? Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Так, мобила есть? Нет. Как нет? Мы же тебе две недели назад купили. На Сиги поменял. Ты вообще охренел? Тихо, тихо, тихо. Тих. Чё, с кем живешь? С мамой, с папой. Ой, сынок, как... Давайте представим, как проходит экзамен в музыкальной школе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, как и договаривались. У-у-у-у. ну здесь только на. Как на? Ну на четверку надо. Боюсь спросить, а что нужно на пять? А на пятерку надо. С вами был Пушкинский лицей. В смысле, мы же дельфинчики? Просто всегда хотел там учиться. Спа <звучит> Спасибо!